Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я ведущий специалист компании WebCom Group по продвижению сайтов. Сегодня я расскажу вам, что такое индексация, и мы разберем основные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при продвижении своих сайтов. Индексирование – это один из процессов работы поисковой системы «Яндекс» и Google, который заключается в обходе страниц и файлов ваших сайтов и занесении их в поисковую базу. Хочу обратить внимание на то, что роботы поисковых систем индексируют только те файлы и контент, которые доступен для индексации. То есть, как бы вы ни вкладывались в контент и внешнюю оптимизацию ваших сайтов, если индексация сайта настроена плохо, то хороших позиций не жди. Поэтому настройка индексации сайтов является одним из важных этапов в seo Что представляют собой роботы поисковых систем? Поисковый робот – это программа, которая предназначена для обхода страниц файлов ваших сайтов и переноса их в поисковую базу. Существует большое количество различных ботов поисковых систем. Например, Image предназначен для индексации картинок для сервиса Яндекс Картинки, а Google Googlebot смартфон предназначен для индексации сайтов для мобильных устройств. Индексирование сайта ботами поисковых систем не что-то невидимое и неконтролируемое. Обход ваших сайтов можно и нужно контролировать. Практически любой хостинг пишет журнал посещения сайта не только посетителями, но и роботами поисковых систем. Привожу в качестве примера одну строку из логов сервера, где видно, что 31 января в 3 часа 53 минуты Googlebot индексировал страницу курсов по интернет-маркетингу нашего сайта «Газеми». Таких строк тысячи, и вручную их очень сложно обрабатывать. Подробнее об обработке и анализе логов сервера я расскажу в одном из следующих своих видео. У каждого бота есть свои ограничения, которые называются краулинговым бюджетом. Краулинговый бюджет – это то количество файлов, которые бот может проиндексировать за единицу времени. И это количество ограничено. Следовательно, нам нужно, чтобы бот индексировал нужные нам страницы и не тратил свои лимиты на ненужные. Таким образом, перед SEO-специалистом стоит задача настроить индексацию так, чтобы краулинговый бюджет расходовался эффективно. Что значит плохая индексация сайта? Это значит, что роботы либо вообще не заходят на вашей странице, либо заходят редко, либо если заходят, то не могут индексировать контент страницы. Причин проблем с индексацией очень много. Начиная от некорректного файла robots.txt, когда робот просто не может посетить вашу страницу, заканчивая особенностями реализации, когда робот заходит на страницу, но не видит ее контент. Основные проблемы с индексацией сайта. Страница закрыта от индексирующего робота, то есть робот не может на нее попасть. Сканируем сайт при помощи программы Screaming Frog SEO Spider. В отчете ответ сервера. Ставим фильтр «Заблокировано в robots.txt». Анализируем список страниц сайта, которые закрыты в файле robots. Если вы хотите проверить, не закрыты ли в robots.txt ваши важные страницы, то можете воспользоваться инструментом проверки в мастере Яндекс. Проверяем, закрыта ли страница метатегом robots, заголовком xrobotstack или canonical. Анализируем отчет протокол, где в столбце индексируемость можно увидеть, индексируется страница или нет. В столбце статус индексации можете увидеть причину того, почему страница не индексируется. В столбце canonical link вы увидите адрес канонической страницы, которая прописана. Если адрес страницы и адрес канонической страницы совпадают, страница индексируется. Если нет, не индексируется. В столбце MetaRobots увидите значение MetaTech Robots, если он есть на странице. Если стоит значение на индекс, значит контент страницы не индексируется. В столбце XRobotsTech увидите ответ HTTP заголовка XRobotsTech. Если стоит значение на индекс, значит контент страницы не индексируется. Таким образом, проанализировав всего два отчета из программы Screaming Frog SEO Spider, вы можете определить, какие страницы вашего сайта доступны для индексирующего робота, а какие недоступны. Следовательно, если страница закрыта от индексации, необходимо скорректировать robots.txt, значение метатега robots, HTTP заголовок xRobotStack или указать правильную каноническую страницу. Одной из причин проблем с индексацией может быть некорректно настроен каноникл на страницах с get-параметров. Это страницы пагинации, фильтрации, сортировки. Например, если в каталоге вашего интернет-магазина на страницах пагинации некорректно настроен каноникл, то товары, которые находятся на второй и последующих страницах пагинации, могут плохо индексироваться. В качестве канонического адреса для страниц пагинации в большинстве случаев необходимо указывать страницу без динамического параметра. Например, для второй страницы пагинации каталога товаров в качестве канонической должна быть прописана основная страница раздела. Если страницы вашего сайта редко обходятся роботами поисковых систем, скорее всего, у вас проблема с нерациональным расходованием краулингового бюджета. Причиной этого может быть большое количество ссылок с перенаправлением, битых ссылок или большое количество технических дубликатов на сайте. Битые ссылки и ссылки с перенаправлением можно определить при помощи отчета Response Code в Screaming Frog. В отчете мы увидим перечень ссылок с перенаправлением, которые есть на сайте и куда они перенаправляют, а также список битых ссылок и выгрузить страницы, где они находятся в Excel для последующего анализа. Наличие технических дубликатов можно проверить при помощи сервиса Аполлон Гуру, указав в нем перечень проверяемых адресов различного типа, или проанализировать отчет исключенной страницы в панели вебмастера Яндекс или Google Search Console. Битые ссылки и ссылки с перенаправлением мы корректируем, а проблему с техническими дубликатами мы решаем путем настройки 301 перенаправления на основную версию страницы. Например, если у нас есть технический дубль с множественным слэшем на конце, основная версия страницы с одним слэшем, то необходимо настроить перенаправление с множественного слэша на одиночный. Большой уровень вложенности страниц также может оказывать негативное влияние на индексацию сайта. Проверить уровень вложенности страниц сайта можно при помощи Screaming Frog. В отчете Internal... В столбце «Глубина сканирования» мы увидим, в скольких кликах от главной находится самая дальняя страница сайта. Если важная продвигаемая страница имеет уровень вложности выше четвертого, то стоит провести работу по организации внутренней перелинковки. Также на индексацию сайта окажет влияние и корректность файла сайтмэп. Например, если ваш сайт имеет достаточно большое количество страниц, а карта сайта некорректна, то Google может очень плохо индексировать ваш сайт. Проверить корректность карты сайта мы можем при помощи того же Screaming фрога В первую очередь нужно обратить внимание на количество URL-адресов в карте. Оно должно совпадать с количеством доступных для индексации страниц сайта. Просканировав карту сайта в отчете Ответ сервера, мы можем увидеть, есть ли в ней битые ссылки или ссылки с перенаправлениями, определить по текущему списку, какие адреса в ней присутствуют, а каких нет. Если есть проблемы, то карту сайта нужно перегенерировать, например, при помощи ScreamingFrog а или настроить автоматическую генерацию. Проблему с тем, что контент с страниц сайта не индексируется роботами поисковых систем, мы можем проверить сохраненную копию в поисковой системе Яндекс или Google. Например, если версия, отображаемая для пользователей, отличается от того, что находится в сохраненной копии, при этом и в текстовой версии, или в коде сохраненной копии отсутствует контент, то это первый признак того, что контент страницы может не индексироваться. Такую проблему нужно уже решать вместе с разработчиком. Контент для пользователей должен быть таким же, как и для роботов поисковых систем. Однако это не полный перечень того, с чем вы можете столкнуться. И для решения некоторых проблем вам нужен опытный специалист. Всем удачи в продвижении сайтов. Подписывайтесь на канал. Впереди еще много видео по SEO и не только.